По-моему, нет человека, который не любил кино. Но почему-то многие считают, что кино это сплошной праздник. Слава, автографы. Признаться, когда-то я так думал, но позже понял, что это далеко не легкий хлеб. Немало лет я работаю с режиссером Толемишем Океевым, оператором Кадржанам Кадралиевым. Фильмы моих друзей «Небо нашего детства», Буркуя, «Лютый» знают и любят. Я всегда удивляюсь муравейному трудолюбию людей разных профессий, занятых в киносъемках. Жаль, что они всегда остаются за экраном. Нам, актерам, везет больше нас видеть зритель. Одни теперь мы остались. Еще раз. Еще один дубль. Спать. Мы тут рядом, Александрович. Как ни странно, вне экрана оказывается и режиссер. Человек, который в ответе за все. Один его жест приводит в движение людей, в технику. И начинается волшебство, рождения кино. По воле режиссера на съемках картины «Улан» мне пришлось побывать в настоящей могиле, бросаться под поезд, тонуть, буквально пройти сквозь огонь и воду в медные трубы. Кинорежиссер лицо уникальное. Способность заразить окружающих своим энтузиазмом, чувством юмора, дар редкий. Но Миша всего этого хоть отбавляй. Как трудно бывает войти в образ. И тут приходит он. Телемиш. Все пошло. Поехала. Свет. Судьба! Я вам покажу, судьба. Подарок сыну разобьешь. Агат! Там, где ее быстро ждет, волнуется. Шофера надо отпустить, а ты напился, как свинья, другим жизнью отравляешь. Марш то Что ж, сверела! Волосы! Обидно! 15 лет с этой тварью живу и все терплю! Самые лучшие мои годы! О, вчера только купил, Отличились. она испортилась. Если прикоснешься, передушу детей, сожгу дом и тебя убью. Пошли! Ой, сара. подождите. Даже играя главной роли у нашего брата-актера, бывает паузы передышки, а у режиссера их нет. Его голова в постоянной работе. Он бесконечно обдумывает очередной эпизод, каждую его деталь. Короче, ему надо семь раз отмерить, а один раз отрезать. Ведь ошибки режиссера дорого стоят. А как найти тот единственный дубль, который войдет в картину? порадует зрителя. Где она? Это истина, достоверность. Как подать ее с экрана с наибольшей эмоциональной силой? Вот и советуется он с нами, следуя древнему правилу. Одна голова хорошо, а две лучше. Узнаете мою коллегу Наташу Варенбасару? Вы ее знаете по многим фильмам. Помните бесстрашную пелеметчицу Маншук и отчаянную девушку в фильме Транссибирский экспресс? Это все она, Наташа. А в Улане она молодая мать, чью жизнь искалечил муж-алкоголик которого играл я. Мотор? Собирайся собак, детей собирай. Лихо он в жизни никогда не видел, поэтому и счастье своего не целит. Пусть этот пес раздается со своей собачьей страстью. Мы много создаем фильмов о передвиках производства, героях труда. Но мы мало снимаем о себе, о нашей работе, которая по-своему неповторима. Я не преувеличу, если скажу, что каждый фильм – это кровь и пот. Это сражение. Да-да, сражение. Где тоже бывают победы и поражения. Несет меня ветром, а куда? Не знаю. <свы> <свы> Давай-ка лучше мы с тобой сейчас в ресторан рванем. У тебя что куча денег, а. а сегодня за мой еще а... а сегодня за твой, а завтра за мой. А -а -а. Э -э -э -э! Ура! Была не была! Трудно измерить колоссальное напряжение воли, мозга, нервной системы съемочной группы. Я поэтому рад приятной возможности вести этот кинорассказ, который хоть чуть-чуть приоткроет завесу над тем, что происходит на съемочной площадке, что всегда остается за экраном, о чем так мало знает зритель.